привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня я вам расскажу про банк акции, Потому что именно, именно акции, они сейчас открыты в бета-версии. Поэтому это значит, что она ограничивает время, когда это было. Это было сегодня, 16 февраля, попытаюсь у меня выложить ролик. Потому что именно когда Россия объявила войну, ну, то есть вторжение в новостях, то вот тем самым... Монобанк понял, что нужно украине помочь. И тем самым нужно покупать акции. Но она не одна она хочет быть, а с командой украинцев. Поэтому все украинцы могут покупать в монобанке акции. А Приват 24, там у нас эм... другое что-то. Ну, в общем-то, сейчас я вам покажу, кстати. Я купил акцию, сейчас я в минус упал. Потому что я вообще ничего не знаю. Но я хотел в самую дешевую взять, она упала. И сейчас остановилось время, потому что... ФАЦ 3.0, заканчивается биржа. Открывается она с 16.30. Так сделано, потому что, чтобы онлайн покупали там акции. Даже я вам, кстати, прочитаю. Вот. Как зарегистрироваться? Нажимаю на модоманк свой. Вот он. Вот это я. Можете, если мне найдете там всякие штучки сделать. Так. Пин-код. Так. Мне тут даже больше пин-кодов можно сделать. Вот на долларовую картку переказываем ну, переводим могу кстати на украинском Наверное, потом еще сниму в общем нажимаем на кнопку еще на русском вот есть кнопка акции нажимаете и все в принципе вы автоматически вам скачется приложение а потом уже заходите на нее подтверждаете там что читать нужно сейчас подождите сейчас зайду так, снова вводим пин-код. Ага. Как там у нас дальше? Как это про Давайте по-украински, ведь мы на банку украинскую Потом на украинский также запишу, чего б не запомнить. анкету для открытия рахунок. Там будет рахунок открытый. Далее. Для открытия брофисского рахунку след подписат генеральный договор. Ну, знаете, сами это потребно. Кстати, дурачище на ветек вам на 18 рокер я так уж ц скажу. Навіть зараз можно сказать, а пока еще я час. Сейчас. Зараз це я скажу. Ну, скажу, скажу. На русском сейчас немножко так. Вот. Знаете, как пор. Покор... с <смех> додатком, и это очень удобно, правда там есть нюансы с з... податками, куди без этого. Податки, это вы платите деньги, это что вы зарегистрировались, переказываете денежные платежи. 20% на прибуток, но что мы не инвесторы, а крипто... криптовалютчики. куплять акции можно только с 18 лет, я купил я. Так само и, как про, я проходил верификацию на биржах. Доступ есть пока не у всех, еще немного и дадут всем. Мне дадали, потому что я на разном скачал, ну в общем там вот так вот. Не знаю кому дали, но мне дали, поэтому мы снимаем вот, значит, у него профильский счет. Могу, в принципе, показать, что такого не секрет. Вот, у, у него, в принципе, он 1000 долларов, и заработал 9 долларов 22 центов. прям ровно кинул, чтобы показать в ролике. Потом посмотрим ролик. И ну, украинцев тоже запишу. Вот, а я только там кинул 11 долларов. Если не верите, сейчас вам покажу. Сейчас все время занято. Когда он выложу... Стоп, стоп. Так, я не понял. Понятно, это было еще раньше. Он раньше меня, он понял. То есть он сразу проинвестировал. а продавать, покупать нужно только 16.30. Или еще заранее. А выплачивать можно еще раньше. Вот это да, бежишь там просто шалиться, можно покупать любой момент, покупать именно, любой момент. Сейчас только дочитаю вам. Прикольно, только мне нужно изучить информацию вам передать. Вот моя цель. На основе этого договора мы надаємо вам собракарские э, послуги Собракарские послуги Как-то так Рахун открытый, поповнюємо Можете смотреть ось так я вас буду запам'ятовувати тому что вам все потрібно Все запомните Там есть договор Там будет договор, думаю легче Если вам тяжко будет, то напишите в комментариях В комментариях напишите, я отвечу Там уже даже уже год 1000 долларов вау ладно пополнить рахунок с долларовый круг карты монобанк помните там можно открыть ее открыть можно бесплатно как это сделать в принципе пока есть время я вам покажу вкратце ведь у каждого есть там кстати у нас еще в карточках не запретили или запретили евро да все же запретили Значит, да, блин, там была просто и польческая валюта, ее убрали. Думаю, было прикольно, ведь Польшу, конечно, не хочется, поэтому ее убрали. Потому что в Украине всякое такое. Мы зарегистрировали один, мы зарегистрируем его а для вас и МИД НБУ. То есть это чтобы вы не нарушали закона, а вы специально по договору монобанка зарабатываете вместе с ним. То есть, это польза и вам, и Украине, как я понимаю. <с Year> ну, еще, чем чаще вы покупаете акции, тем, как там, 20% им, а вы, наверное, 80%. А как помните на YouTube там 50 на 50, в общем, я ещё ролик по этой теме. «Песле чего гроши потерпляют на рахунок?» ну, можете подумать, если он не потерпляет, чуть втекла. Купить свою карту, купить свою першу акцию Это уже третий крок После пополнения вы сможете торговать акции З списка S8R500 Ну и такая компания, скорее всего Котирование в режиме онлайн Торгови сессии с... Водбываются в дни биржевой торговли З 16.30 до 22.30 300 якусь так комиссия автоматически занимается с грошевой карты Сейчас час купили то да, продажем поэтому на эту цену вазе это очень хорошо будет, если вы знаете вот грубо говоря вот я покупает я тоже так сейчас сделаю. подождите, сейчас тоже так сделаю, четвертый уже Выведите гроши из рахунку на долларовую карту монобанк он наверное, уже выведет выведет там на скорее всего уже 10-9 долларов а я блин в минус вошел потому что я купил самую дешевую акцию она сейчас пал я вам покажу потом думал она потом вырастет нет она потом вырастет я так уверен в этом и мы хоть даже не день, но хоть 3 доллара давай побольше и тем самым это поможет и нам и Украине я понял, ведь 16 февраля я снимал еще ролик под банки, кто не в курсе, посмотрите. Выберу хорошую зарплату на дорогу картку Монобанк. Мы ваш поддатковый агент. Тому мы допомагаем вам в сплате податков, если пить час продажи выникает прибудок. А если нет пробудки, то чекайте, або хай буду она акция и она загале может пропасть еще если так будет но в тоже это еще сумма после податки мы выплачиваем на вашу додатку картку Окей. вот так он выглядит тоже я сам не знаю как ну ладно. так ну что ж вот сейчас мой интерфейс брокский рахунок брокский счет на русском можно сказать уже наконец да будем снимать история операци операции операции хоть будет так значит смотрите здоровую карту пополним так купили акции 10 долларов 0 01 цент как-то так вот сейчас доллар упал сумма рошевых кошти всех активив у Портфели за актуальную сильную продажу. Что-то у нас есть, я купил вот такой. Называется, лучше я вам скажу. Сейчас статистика у нее. такая посмотреть за все время, то она сейчас падает. Я ее купил. Но она еще не выросла. Она, скорее всего, будет еще падать. Еще до ниже. Если смотреть за 6 месяцев, то она тоже падает. Если смотреть за 3 месяца, то он тоже, блин, падает. Сейчас только вот так вот сделал. В принципе, вот вам видно, чтобы друг компаниями там что-то сделать. А вот я знаю, у него уже уже канал, поэтому не хотелось бы терять еще один канал. Поэтому мы продолжаем с вами этим заниматься. Скорее бы, да. Так, один день, там статистика непонятная. Скорее всего, 16.30 до 23.00. Понятное дело, что она выросла, я в минус Ждем, когда он пойдет, Потом продадим, потом копим как там. Или вообще-то можно ждать. Это же как в реальном режиме. В общем, рынок. Куча-куча акций. Тут есть закладка. Можете в закладку, я уже поставил одну вкладку. Фонды. Фонды, это ну, прикольная штучка, она там стабильная. Вот, блин, если я бы купил такую бы, она бы выросла. Поэтому, сколько она стоит? Одна стоит 68 долларов. Надо бы помнить, так я понял. Мне не хватит. Ой -ой -ой. Так, тут она стабильная. В общем, где дороже, тем лучше, да? Да, и правда, ну, там, возможно, минус, но потом вырастет. Где дороже, тем лучше. Вот ваша тактика в будущем. Просто на час потом вырос, потом упал, потом снова растет, попадет, что-то будет в будущем. Были бы куча долларов, я бы так же самое сделал, было бы лучше. Они все повторяют тип фонды, Одно и то же у них, смотрите. Ну, хотя бы слушайте. Не знаю, как он будет делать, он будет ли это показывать. Если будет, то в принципе тоже мало. Так же самая статистика. Ну, возможно, не такая похожая сильно, но похожая. Наверное, она похожая. А другие опции, они... Да, повторяются кстати да <соторг> не повторяется. кстати то есть каталог за название а я за я а популярнее вид дешевого до дорогу вид дорогу до дешевого давайте самые дешевый я его купил за 10 долларов. если 15 мог его купить она упала сейчас то есть тоже не выхода просто смотрим усэ, там просто стабильный какой-то штучка, нам не нужна такая да если смотрим другую акцию, она сейчас выросла. Она 115 15 долларов, точка 25 центов. Одна акция. Блин, а я их мог вырасти. Так, GRS, она упала. Ладно, самая дорогая акция. Витрога тот дешевого. 5113 долларов. А этого, да, витебера. Как ему там, там зовут? Такой никнейм, кроткий. Так, на втором месте Amazon мы берем НВР. В втором месте Amazon 3000 долларов, а НВФ 5000 долларов. А у него было 1000 долларов. Он, наверное, скорее всего купил Азу, там 2000 долларов. Нет, он купил, скорее всего, Теслу. Тесла. Смотрите. 9 долларов. Точка я смотрел его скин скрин, я вам даже его показал. Он купил Теслу. Вот точно, вот точно купил Теслу. Самую популярную. Специально, чтобы похвастаться. Сейчас я его не найду. Сейчас держит и у нас станок ну покажем. Там нужно измениться, да, он изменится. 9.22, а тут уже 9.32. Теслу. Наверное, сейчас я не ролик, скажу, да, я Теслу купил. Сколько она стоила? Сейчас. 923 доллара. Вот точно. Вот на 100% я уверен, что он купил Теслу. Так, ну что. Вроде бы все. Биржа откроется завтра в 16.30. И новый ролик, скорее всего. Почему бы нет, если он реально зарядит. Э, всем удачи, всем пока. Семья на украинском, Мне тоже украинская аудитория. У нас так она есть. Макс, правим украинский, Всем пока. Всем пока. Давай, выключай.